Вот ничего не придумал. Добрый день, да. Правда, вот принесли заявку, и первое, вот что написано тут, могу показать песня о советской печати. Я с этого и хотел начать. Я конец оставил список какой-то, и хочу по нему работать, но вот совпадает. Сегодня 5 мая. 2018 года, день советской печати, многие уже забыли, вообще все забыли, что сейчас эти дни идет сорокалетие так называемой Саурской, или кто-то говорит Саурской, это в общем по-афгански, по-пуштунски это апрель, апрельская революция в Афганистане, это было в 78 году. После этого был неизбежен ввод наших войск в Афганистан. Поэтому я вот сегодня хочу немножко акценты на две темы. Журналистика, потому что здесь присутствует много моих дорогих друзей и тех, кого я тогда, может быть, еще не знал. Наши собственные корреспонденты в Афганистане, центральные печати, которые работали там годами. Наши советники военные комсомольские, партийные. Первая песня, и так называется, песня о советской печати. Как нам э, приходилось врать, когда мы в своих материалах заменяли афганцев на, вернее так, советские войска на афганские. Воюют-то советские войска? Ну, про афганскую армию. Я могу много хорошего сказать, но Дорожит душман, в поле Хумри И около герата, Его крушат, черт побери, Афганские солдаты, И в Кандагаре, и в Газни, и в Палхе, и в Кабуле. Войска афганские одни, ну так и прут под пули. Их невозможно удержать, они нас защищают О чем советская печать стыдливо сообщает Ведь контингент наш очень мал, навряд ли больше взвода Границу перешел и встал, любуется природой Дает концерты в кишлаках, А в паузах контрактах Детишек носит на руках и чинит местный трактор. Пусть контингент неплохой, но где ему сравниться с афганской армией лихой, которой враг боится? Она разбила тысячу банд, нет, миллион миллионов, Почти очистила Шиндант и два других района. Севна отважна, велика, заслужена, известно, А мы все пляшем гапака и чиним трактор местный, А мы плясали гоп чинили трактор местный. Такого выражения, что газета живет один день, если даже газета живет один день, нам хуже, мы вообще не живем, но сенгал стуки тень, наводя на плите, а в пивнушках по ранки жуем. Да, солидный народ, да балпреды цыган, аж министров берем за грудки, но они Продолжают валять дурака, мы шваляемся как дураки. Повалился один, повалился другой, Третий пиво пролил за жилет. Кто-то выпил в посольстве коньяк дорогой, Отравился и взял пистолет. От министра. Как в прессе его не зови, Секретарша с женой не уйдут. А попробуй добиться счастливой любви С гораром за творческий труд. Только есть и в газете удачные дни, Величало заходишь в партком, Если свыше трехсот, там проценты одни Ты с другими навечно знаком Отдаешь свои пять Или шесть, или семь А потом в электричке пустой Едешь к бывшей жене Хоть без денег совсем, но доступный и очень простой Трехэтажная дача и теннисный город, Муж-министр с Белмелом во рту Критикам привет, что голодный как черт Покормлю за твою простоту и сидишь ты за кухонным белым столом, А сетровый вкушаешь нектар, Проклиная идейный родительский дом И наследственный творческий дар. Но зато ты полпред, ты газетчик насквозь, На бардином стоишь рубежем, А жена тебя шепчет, Возьми эту кость, мы трезора кормили уже. Ну вот у меня мало песен, лично кому-то посвященных, но есть песня, посвященная Игорю Морозову, которого только что видели не слышали. Мы... Да, кстати, я вам хочу показать несколько новых песен, я их не впервые распою, но во второй. Вот. Но это тяжело, я могу сбиваться. Вот это из абсолютно, так сказать, новых песен. Мы еще вспоминаем Афганские горы. Мы еще не забыли ущелье Чечни. Но уже не про них мы ведем разговоры, доживая солдатские скудные дни. Но уже не про них мы ведем разговоры, доживая солдатские скудные дни. Помнишь до Кольцо. Помнишь тихую речку, Помнишь девочку ту, С кем сидел у костра. Это было давно, Это будет навечно, С этим нам расставаться еще не пора. Это было давно, это будет на вечном, с этим нам расставаться еще не пора. Автоматы, гитара до срока укрытым, от наветов чужих, и от рук неродных мы остались в живых. Не для славы и быта Ради первой любви Мы остались живы и еще ради той Не застегнутой нами Величайшей всемирной Отцовской войны А с гражданской второй Сладен как-нибудь самим, Ну, а горные третьим нам уже не важным с гражданской второй, Сладен как-нибудь самим, Но ну, а горные третий нам уже не важны. Пусть девчоночка то да, стала женщиной старой. И река заросла Есть у нас на двоих Автоматы, гитара И война за окном И была, не была Есть у нас на двоих Автоматы, гитара И война за окном Хотя неудобно вспоминать эту фамилию, но я вспомнил Гайдар. Да, я с Егоркой вместе рос. И вот Тимур Гайдар, его отец говорил, у меня есть два сына, это Виктор и Егор. Да, Егор стал сволочью. Да, он нас обокрал там. Но он, кстати, не очень виноват, он был больше жертвой. Вот. Из него делает злодея. Вот. Ну а с Тимуром Гайдаром я много-много-много-много лет и работал в «Правде», в военном отделе правды. И когда однажды он впервые полетел в Афганистан, а я уже там был не раз, я очень боялся. Потому что есть его отец, ну все знают Аркадий Гайдар, да, это Тимур и его команда. А у Аркадия был суицидальный синдром, он несколько раз пытался покончить жизнь самоубийством. Вот то же самое было у Тимура Гайдара. И я очень боялся, что он в Афгане использует эту командировку для самоубийства. Да. В общем, короче говоря, он говорит, Витя, напиши такую песню, чтобы мне весело там было туда ехать. Я ему написал. Уехал в Афганистан, видел очень много стран, Тогда чего он там не видел. Там миллионы мусульман, там миллиарды мусульман, Там сорок тысяч мусульман, готовы увидят Не за свою энд все Это странная толпа, на дню пять раз творит намаз, Но были слухи. Что у кармаля бабрака есть кто-то преданный в ЦК, Один мулайский шлака и две старухи, Уехал шеф в Афганистан, А там колым, а там Коран, там не гуляй по вечерам, там феодальный, Там разговор ведут, свет, то пулемет, то пистолет. А у него оружия нет, он шеф лояльный. Ехал шеф за гиндугуш, а там война идет к тому ж, Плюс девальвация и прочие новости. Но не беда, не в первый раз, рубежами шеф у нас, А 20 дней пройдут, как час, и снова здрасте. Вот такая песня странная, она называется «Для галочки». Для галочки, да. И когда вот мы, вот эти ветераны, которые сейчас немного, немало, вернее, так присутствуют в этом зале, э, из «Правды», из «Вести», «Красной везде», мы уже понимали, что мужская журналистика умирает. Начинается женская журналистика. Вот что мы сейчас и видим. Кстати, здесь у нас сегодня присутствуют совершенно молодые девчоночки, да, которые... Э, уже гораздо более так известные журналисты, чем мы. Но я к чему клоню, мне как-то большое начальство поручило воспитывать одну девочку. Девочка еще училась в школе. И вот ее школьное сочинение было опубликовано в «Правде». Несколько раз переписано, но переписывал не я, переписывала она. Потом она стала штатным сотрудником «Правды». Потом однажды она ко мне подходит и говорит, вот Виктор Глебович, посмотрите, для меня написали, я говорю, что написали, в правде, а у нас одна статья называлась «Для галочки». И вот у меня песня такая «Для галочки», где я, в общем-то, излагаю ее судьбу. Кое-что там придумываю про себя, а про нее ничего не придумал. Для галочки я землю рогом рыл, для галочки Бог ума крыл, Но галочка уехала в Нью-Йорк, Где хай вселенский и всемирный торг. Для галочки послание пишу О том, что я с другими не грешу, Прекрасная еврейка, меня ты пожалейка Не то я снова башни порешу Но галка отвечает, что армон Берет ее четвертою изжженным по нему закону с гаремом спят мормоны, Чем я чрезвычайно раздражен. Для галочки в Нью-Йорке я полечу В ракете по прицельному лучу И подорву мормона напротив их ООНа И к Трампу в белый домик постучу. Скажу ему, зачем товарищ Трамп ты не дал визу, не поставил штамп. Я бы прилетел туристом и сделал дело чисто, Как твой учитель завещал Майнкамп. Для галочки ответит Трамп, и я. Вас обижаю, русские друзья. Ее родные, кстати, сидят в моем сенате, Для галочки повесить их нельзя. Ну что ж, тогда и я уменьшу прыть, Для галочки закончу землю рыть. Пускай хоть с эскимозом живет она раскосом, Для галочки все это может быть. Ну, алюта или скибос, вещи я... <смех> Тяжелая песня, но никогда не могу деться, потому что я ее вот заказал буквально, когда мы подходили, курили сюда Валерий Коновалов, один из очень ответственных сотрудников радио "Свобода". Вот так вот, да. Из Мюнхена, он сейчас живет в Мюнхене, хотя со свободой он э, завязал. Написал книгу «Век свободы не слыхать». Э, вот. Но было такое в 90-х годах, там не все были евреи, там была группа русских людей. И вот в 90-е года Игорь Морозов и я, мы очень часто выступали по свободе. Вот. Вроде стыдно сказать, но это так было. И наши песни звучали, и наши воспоминания, размышления об Афганистане, о Чечне и так далее. Вот Валерия Канавалову из Мунхина, значит, ему нравится эта песня. Ее лучше поет Михаил Муров, есть такой певец. Но он что-то давно и не слышал эту запись, да. А вот я сейчас, как Морозов, вот он поет, так сказать, оригинал авторский, да? Песня стала известна не в этом варианте. Опять же за шестьдесят, Пески взметнулись и висят, И лезешь в бронетранспортер, как полыкающий костер, Выхватывая из огня боекомплект шестого дня, а сколько их еще, спроси пустыню Шесть дней назад, сказал комбат, разведка видела отряд Прет от границы прямиком, наверное, коротко знаком С адзисами на пути, и мы должны его найти А сколько их еще, спроси пустыню от вертушки день и ночь, они хотели бы нам помочь, Да разглядишь ли свысока среди проклятого песка, где разбежались и легли десяток тех, кто ближе шли, А сколько их еще спроси пустыню Во флягах кончилась вода, подбросят небом не беда, беда, что бьют из кишлаков, Они чужие, средь песков. Там богатей провят слазь, клевать им на кабулы власть, И сколько их еще, спроси пустыню. Из дней в песках искали день Седьмой удачный выпал день По в лицо наконец И пыльный ветер, а свинец. С варха с гребня С бугорка ударили Три дышака А сколько их еще? Спроси в пустыню Прошла минута или час, какая разница для нас, когда окончен разговор и тащишь бронетранспортер, перехвативший за приклад в тебя стрелявший автомат? А сколько их еще? Спроси пустыню. О, только спел, взял и спросил. Пустыми. Да. Ни хрена себе. Песня Так, да, да, да, да, давайте. Я работаю в газете, да, да. Знаете, Сегодня, конечно, праздники и погода, в общем-то, хорошая. Но, конечно, он вспоминается. Я не буду петь совсем грустные песни, хотя вот я, скажем, горжусь, что на нескольких афганских памятниках есть, так сказать, строки из моих песен. И, кстати, не только чеченский чеченский. вот это шестая рота, у меня одну из моих песен пел ансамбль Александра «Погибший» в этом самолете, в котором я летел, в смысле я летел чуть раньше, но это был тот же борт, тот же экипаж, я потом уточнял. Вот и э, на памятнике шестой роте десантников в Пскове, они же из Пскова, да, тоже мои слова. Но э, я сейчас это просто не то, что похвастаться, я вспоминаю, э, что надо как-то этих ребят вспомнить, но я не хочу совершенно такой печальной песни. А вот то, что бывает настроение Почему нынче вспомнили в сне Те ветра, те снега, те пески Далеко, далеко на войне Где мы были, как братья, близки Пролетали в ночи Раздоцветные звезды войны И нам снились в горах до утра Ледяные солдатские сны Вот сижу над Москвою рекой На гитаре походной принчу Я с войны Возвратился живой, Я войну вспоминать не хочу. Остывает слеза на щеке, Не допита во фляге вино, И сползает по щеке, Что увидеться нам не дано. И Опять вспоминаются мне Те ветра, те снега, те пески. Далеко, далеко на войне, Где мы были, как братья близки. Далеко, далеко на войне, Где мы были, как братья близки. Сегодня пришла, или я что-то сначала не видел, Наташа Сишкова. Покажись, организатор многих наших афганских песен и фестивалей. Я ее увидел только, когда вышли покурить. Она мне тут заказ, но, извини, я его сразу выполняю, то а потом... Ну, Плачет Нюрка, живая душа. Слезы с кровью смешались на лапах. а как Нюрка была хороша. Самый тоненький, чуя запах, Плачет Нюрка, а птица летит, Боевая железная птица. Плачет Нюрка, себе не простит, Но ведь плачет, и все ей простится. Гладит Нюрку родная рука И лиснув бы хозяйскую руку, как знакома она, так легка, Обреченная Нюркой на муку Вертолет не врезается пол, Высечённая Нюрки на тело, Сотню раз она чуяла дол, А в сто первый чуть-чуть не успела По загривку прошел холодок, Когда запахом сбоку пахнула Но на тонкий стальной проводок. По расщелине лапа скользнула И вспятнулся огонь из камней И запахло железом калёным И хозяин, идущий за ней Опустился на землю со стоном И ползла к нему нюрка, ползла И лизала его, и лизала И хрипела на помощь звала глазами всю боль рассказала. Подбежали вот к саперу друзья, обмотали бинтами сапера. Он сказал мне без Нюрки нельзя. Нет, сказали ему это горы. Вертолет прилетел по утру и к погрузили в машину. Ты не плачь, Нюрка, я не умру. Ты не плачь, я тебя не покину Но плачет нюрка, живая душа Слезы с кровью смешались на лапах Ах, как нюрка была хороша Самый тоненький чуяла запах Светлый праздник. Вот такая автобиографическая песня. Я, я кстати, самое... пришел в «Правду» с щенком. По-моему, я был самый молодой специальный корреспондент «Правда» за всю ее историю. Мне было 20 с небольшим лет, и меня сразу сделали спецкором. Что интересно, я пришел из армии, да, это... и был лейтенантом. И я получал больше денег. Лейтенантом, чем в правде представляете? Когда все говорят, что вот советские журналисты такие сволочи там. У нас и генералы то были, честно говоря, убогие. Выпить один раз и то в ресторан-то не сходишь. Нет, они к тому, что мы были вообще несчастны, но все-таки да. Когда пришел газету Я, была любовь, была семья. Священный трепет и святые перспективы. Я ездил в дальние края, Когда бы вы были там, где я, не все из вас по возвращению, были бы живы. Когда пришел в газету я, она была моя твоя, родней, чем первая семья и чем вторая. И говорил я, не а я, мой репортаж, моя стадия, мол, прочитай, я тут почти не пригораю. Когда пришел в газету я, как было весело, друзья, какие люди были здесь, а секретарша... Трудолюбили муравья Все дни работал, с ними я работал И я пока они не стали старшим Когда пришел в газету я Мне говорил, советую я Член коллеги, редактор по делу Дальше такая строчка, что лучше закажется. Он говорил: статья твоя, хоть и не изменит ничего, но в перспективе ты помог святому делу, И вот минуло десять лет, газета есть, а счастья нет, и в свой отдельный кабинет шагаешь хмурым, все разговоры тета, -тет, о коллективах сгинул след, Коль не покажет фильм, отдел литературы. И вот когда сидишь в кино, и все вокруг темным темно, вдруг понимаешь, что давно ты плип под что-то. Ведь не семьи и не любви, лишь руки в краске, как в крови, дана ротации. Оно твоя работа. И не любви, и не семьи, лишь руки в краске, как в крови, на ротации. Оно твоя работа. Но все-таки не могу эту песню не спеть. М -м -м -м. Песня называется «Девятая рота». Но это «Девятая рота» не та, что в фильме показывали. В, в фильме сплошное вранье. Э -э не погибла там «Девятая рота», а погибло там, по-моему, 6 человек. И то это было очень много. Но это было в конце войны. А эта песня э -э в начале войны, которую «Девятая рота» вместе с кгбшниками брала дворец Амином, э -э и вот я просто оправдал этот знак на груди, этот 3045-й полк, куда входила 9 рота. А мне его повесил, сняв с себя Валера Востротин, который командовал 9 ротой в тот момент, когда она штурмовала дворец Амины, потом стал командиром 345 го этого десантного полка, а потом стал генерал полковник и так далее. Кстати, вот этот парень, который написал сценарий фильма Девятая рота, да, у нас были какие-то общие друзья, хотя мы с ним не были знакомы. И когда ему дали там послушать мою песню, хоть доход, он говорит, ну вот, если бы я знал раньше, я бы это не написал, я бы написал другой, надо было знать все раньше. Еще на границе, и дальше границы стоят в ожидании. Наши полки, а там на подходе к Афганской столице Девятая рота примкнула штыки, Девятая рота сдала под билеты Из с памяти вычеркнула имена, Ведь если затянет с собой до рассвета, То не было роты, приснилась она войну. Мы тогда называли работа, А все же она оставалась с войной. Идет по Кабулу девятая работа, и нет никого у нее за спиной. Пускай коротка ее бронеколонна последняя ходившая в мирном строю. Девятая рота сбивает заслоны в безвестном декабрьском первом бою. Прости же девятая рота отставших. Такая уж служба, такой был приказ, Но завтра зачислят на должности павших В девятую роту кого-то из нас. Ведь завтра зачислят на должности павших В девятую роту кого-то из вас. Войну мы опять называем работой, А все же она остается войной. Идет по Тверскому девятая рота, Пусть нет никого у нее за спиной, Идет по России девятая рота, жаль нет никого у нее за спиной. Вот хотя не хочется говорить, но это быстро, да. Я такое сравнение, Афганистан-Чечня. Афганистан-Чечня. В Афганистане много песен сочинялось, причем сочиняли даже солдатики 18-20 лет. Да? Что было интересно, они придумывали любовь. Вот какой-то совсем мальчик, молоденький, там, 18 лет. Прям такое, там, жди меня, там береги наших общих детей и так далее. Я к некоторым так обращался. Какого черта, ты, ты хоть целовался хоть по-настоящему-то? Да нет, говорит, ну вроде так, с одноклассницей чего-то. Я говорю, а зачем ты такое сочиняешь? А, говорит, как будто бы, если бы не только мама ждет, а еще кто-то, а может не убьют-то? А в Чечне все внимание было на маму. То есть уже женщинам и стране вообще не верили. В Чечне не было песен практически о женщинах. Очень много было песен о мамах. Но вот сейчас вот такой афганский вариант. То есть моя песня, но как бы по навеянной солдатскими песнями. Снежные склоны хребтов гиндукуши В красных заплатах солдатской крови я под перекрестным не струшу Ради твоей неизвестной любви. Может быть, смерть мои руки развяжет, Я обниму тебя, падая в свет, Горы высокие ему расскажу, Как человека любит человек. Словом прощания, слезой печали И Тревожь не зови, лучше останься такой, как в начале Нашей с тобой неизвестной любви. Мы не бродили Москвою Москве вечерней, Не целовались в нескучном саду, Не придавай же большого значения, Если однажды совсем не приду. Ближе и ближе чужие халаты, Все позабудь мои письма, борги, Как я себя разрываю гранатой ради твоей неизвестной любви, Как я себя разрываю гранатой в память твоей неизвестной любви. Спасибо, но я не все заявки буду выполнять, потому что тут некоторые длинные песни. И плюс тому, извини, я две недели назад уже это пел, поэтому я... Хотя я тоже песня э, пел недавно, но из-за того, что она новая, и пою второй раз в жизни, я вам хочу спеть. Она несколько длинная, но мне хотелось перечислить хотя бы несколько горячих точков, точек точка в да вот э, которым так, офицерам нашего поколения довелось или побывать или ну, хотя бы видеть то есть они не все перечислены но э, я вот только то что немножко знаю там, по себе называется песня далее везде под заголовок размышления русского офицера о генеральном штабе Проснулся утром, чую быть в беде Где пил вчера, какие были бабы Лишь помню директиву из генштаба В Афганистан и далее везде Прошел в Афгане впадины и выси в морозилке и в сковороде, А дома директива надбились, Ну и затем, как водится везде, Отсудик а бился малой кровью, Врет, что синяк остался на груди, А из генштаба клич на Приднестровье В Бендеры дубасары и везде. Потом армянин с айзерами в страхе Сошлись на виноградной борозде. Я их мирил в Нагорном карабахе, В Баку и Сунгаити, и везде. С таджиками и вовсе было худо. Всем без ребро, всем кровь на бороде. Пришлось пройти отсюда и дотуда, Таджикистан, и далее, везде, Я разлюбил весь мир юго-восточный, Я заскучал по Северной звезде, Но был отправлен директивой срочной, В Абхазию и далее везде. Хотя русские туманы, Хотя еще дымились кое-где, И я слетал десантом на балканы, На Приштину видали везде, Но тут Чечня не то чтобы воздала, но расходела, горбиться в труде, И много наших сдуло. Постреляла. И в Грозном, и в Аргуне, везде И вновь грузины на дурака сваляли Решили осетин зажать в узде И я по Транскавказской магистрали Сходил в Скинвал и далее везде Потом я был в Крыму и на Донбассе Весь извалялся в угле и руде, Приказа ждал, как перемены в классе Идебнокия в отдали везде, Но сочинил генштаб другую сказку, Что вилами писалось на воде, Я послан был. В окрестности Дамаска, в мини молепом Далее везде, Изгнал и кил оттуда, чтобы рядом с Россией был он, а не черти где, Чтобы вновь генштаб командовал парадом в Афганистане. Не далее везде, пусть мой генштаб командует парадом, опять в Афгане и опять везде. Ну, немножко осталось, но тут вот еще все-таки хочется какие-то заявки. Вот пока я сидел, да, и тут раздавалась критика в адрес Морозова и меня, что мы неправильно поем, в принципе. Все песни знают «Мы уходим, уходим, уходим» по-другому звучит, «Батальонная разведка» по-другому звучит. И у меня некоторые песни, вот тоже, песня называется «Горит звезда над городом Кабулом». Ансамбли, которые поют, они ее поют быстро. Вот уже, правда, врать не буду, лет 10 назад не слышал, но лет 10-15 назад я несколько раз слышал в метро, когда ребята там косят по афганцем эту песню поют, но они так по-боевому. А вот я вам просто покажу, как она была написана. Горит звезда над городом Кабула, Горит звезда прощальная моя, Как я хотел что Чтоб Родина вздохнула, Когда на снег упал в и я. И я лежу, смотрю, как остывает Над миноретом синяя звезда. Кого-то помнят или забывают, А нас знать не будут никогда. Без документов, без имен, без наций Лежим вокруг сожженного а дворца, Горит звездам, пора навек прощаться, Разлука тоже будет без конца. Горит звезда, декабрьская, чужая, А под звездой дымится кровью снег. И я слезой последний провожаю, все чем впервые расстаюсь наверх. И я слезой последний провожаю, все чем впервые расстаюсь наверх. Горит звезда над городом Кабулом, горит звезда прощальная моя. Как я хотел, чтобы Родина вздохнула, Когда на снег упал в атаке Так, Так, и дело идет в финал, но, Толя, я не могу не спеть, Война становится привычкой. Здесь у нас находится еще группа комсомольских советников. Это... Э, со... Самые страшные люди на земле, потому что они воевали и служили в Афгане даже без документов. Вообще у них не было партийных советников с документами, военные советники с документами. А комсомольцы, они как бы на голом энтузиазме. Да? Вот. Но Толи Житнухин еще пишет много песен, в том числе, не песен, а книг. В том числе, вот сейчас он опубликовал книгу о Крючкове, это больше начальник КГБ и его оболгали, это был очень нормальный мужик, и он процитировал там, в смысле, Жеднухин в этой в книге своей Жезеловской э, э, мою вот эту песню Война становится привычкой, потому что Курячков неоднократно бывал в Афганистане. Война становится привычкой. Опять по кружкам спирт разлит. Опять хохочет медсестричка И режет лазом полит. А вот палаточным презентом Свистят то ветры, до свинец, Жить, словно кадры киноленты, Дала картинку, наконец. О чем задумался начтабом, Какие в увидел сны, Откуда спит, откуда баба, Спроси об этом у войны. А хорошо сестра хохочет От медицинского вина, Она любви давно не хочет, Ей в душу глянула война. он Полит, плесни по малу, Теперь за родину пора, Спуститься с перевала, Который взяли мы вчера. Вольна становится привычкой, Опять по кружкам спирт разлит, Опять хочет медсестричка И режет сало замполит. Ну и всегда я заканчиваю Одной и той же песней своей, это один из вариантов «Офицерского романса», которого тоже сегодня присутствует Петр Иванович Скаченко, выпускал книгу «Офицерский романс». А мы с Игорем Морозовым писали разные варианты. Возможно, это лучший вариант. Боя до боя до недолго, и коротко лишь мы не вспять. А что нам терять, кроме долга, Нам нечего больше терять. И пусть на пространство державы Весь фронт наш незримый опять. А что нам терять, кроме славы, Нам нечего больше терять. Пивотки и волосы серы, Новый белозебелая прядь, А что нам терять, кроме веры? Нам нечего больше терять, Звезда из некрашенной жести Восходит над нами опять. А что нам терять, кроме чести? Нам нечего больше терять, А что нам терять, кроме чести? Чести, нам нечего больше терять, в короткую песню не верь. Нам вечная песня подстать, Ведь что нам терять, кроме смерти? Нам нечего больше терять, да что ж нам терять, кроме смерти, нам нечего больше терять. Спасибо, спасибо, спасибо. Сейчас думаю, у нас есть какое-то время еще немножко посидеть, нас оттуда не выгоняют. Да, это... кому я еще подойду, потому что обещал какие-то публикации. Правильно?